Доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфи всем привет! И сегодня у нас игрушечка Move О, Да и, собственно говоря, мы будем либо выживать, либо умирать. Блин, так, тут такой эпичный прям этот комментатор. Телепорт. Телепорт. Вау, чё? <гас> Куда ты там? Телепортнулся, называется. Ты X в смысле нажал? Не, я дважды прыжок просто нажал. Хм. Япона, жизнь! Ты... А а где ты? <гас> где а вот, был... <гас> а, а вот это было классно поймать, на серию. <гас> э -э -э Жёстко. Под водой. Носовый плюх под водой, да ты серьезно. А как, а как их давить-то, блин? Не знаю, не знаю. Отпусти меня, чудо трава! Дайте мне побегать, меня сейчас убьют! Меня просто убили! Ай, жесть! Почему на серию такое не выпадает? Так еще и смотри. Смотри, кольца упали. Где в мой... О, здрасте. Э, в смысле? Пошел нафиг. Так. Да шо за. О, ну а где кольцо твое, а где мое? Не знаю. Да блин, я э, в смысле? Че, я забью? Ура! Да, я забью. Ш... Уху! Поэтому я тебя не знаю, решил. Ну а я ещ пугающе призрак, биц. Не, ночью припустил. Все персонажи голые. Тебе не кажется, что это палевно? Ой. такой. Я спалился. Нет! У меня шипов. Стабилизатор еще. Ты будешь еще медленнее бежать. Стабилизатор это медленнее бежать. Мне быстро не надо. Да? Ну и хорошо. Оп, тебе пошло. Карта была в форме бочек. Так. Ой, сейчас я выберу. Ой, сейчас я выберу. У меня там Таддер Все стоят. Так. А ну ладно. Тут ничего хорошего нет. Эй. А кто? Я победил, может? Дурацкая позиция вообще была. А где моя пила? Ага. Давай иди сюда. Как так? Как так? Так. А почему моя пила в жидкость? Потому что ты енот. Да-да-да. Кто бы говорил? Я панда. Да почему я их раздавить-то никого не могу? Ты просто по ним бежишь, я вот не пойму? Нет, не просто. Ты прыгаешь или бежишь? Я когда бегу, когда прыгаю, тогда я вообще -то да ничего я вот не делаю. я вот тоже, когда что делаю, я не понимаю вообще, как это происходит. У тебя пиратский геймпад. Да, конечно, просто... Ты посмотри, они от меня разбегаются Просто ты хост. Кто бы говорил? Ты уже на видос охренеть какой раз. Опять кольца. Ой, привет ой ух ух! Ай-яй-яй, телепорт же, блин. Нет! Да? Нет! Ах ты! Да блин! Да нет! Да блин! Да ч ⁇ они допрыгивают? Да! Допрыгиваю, да? да. Допрыгнул нафиг зря! Ч ⁇ Ну вот, никто не выйдет! Блин! Я так тебя не мог задеть, что за нафиг? Меч шипами, все, иди кофесергу. Все, иди кофесергу. Я ушел, я с тобой. Давай вместе стоять. Кто быстрее? Нет! Нет! Упадающие блоки, твои любимые. Это ты был блоком, да? Ну а если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставляйте свои комментарии. А с вами с вами был Дел и Эфи Всем огромное спасибо за внимание и пока. Всем удачи и всем пока.